Всем привет! Сегодня мы поговорим о таком важном моменте, как сезонность и как же подготовить к ней сайт, чтобы получить наибольшую выгоду Сезонность – это увеличение либо снижение спроса на ваши товары либо услуги в разное время года, либо в преддверии определенных событий, либо праздников Рассмотрим пример с поиском подарков на 8 марта Сразу можно предположить, что спрос на такие запросы будет примерно за 2-3 недели до праздника как же это точно определить? Существует множество различных инструментов для того, чтобы определить сезонность вашего запроса. И наиболее популярными для этого являются Яндекс.Вордстат, Google Тренды, Google Планер, Кейт Корректор и другие. Итак, проверим наши запросы, связанные с поиском подарков на 8 марта. И для этого воспользуемся инструментом Яндекс.Вордстат. Открываем инструмент Яндекс.Вордстат, выбираем необходимый регион для анализа и введем в поисковую строку запрос «Подарок на 8 марта». Далее откроем вкладку «История запросов». Здесь у нас открывается график спроса и таблица с соответствующими значениями по месяцам. Исходя из графика и таблицы ниже, четко прослеживается сезонность. А именно видно, что в 2018 году спрос начинал расти примерно в середине февраля, а наивысшей точкой спроса было начало марта. Снижение спроса также происходило в одно и то же время. Соответственно, можно сделать вывод о том, что и в 2019 году динамика спроса останется такой же. Проверим данный запрос в инструменте Google Trends. На главной странице можем также выбрать необходимый регион, и вводим наш запрос в «Подарок на 8 марта» в поисковую строку. Далее укажем необходимый период времени и на полученном графике видим аналогичную ситуацию, как и в Яндекс.Вордстате. Спрос начинает расти в середине февраля и достигает своей наивысшей популярности за неделю до праздника. До наступления самого пика сезонности желательно проводить работы по оптимизации примерно за 2-3 месяца до наступления сезона, чтобы в момент наивысшего спроса страница уже попала в индекс поисковых систем и пользователь смог увидеть ваши предложения. Здесь все просто. Если рассматривать на примере поисковой оптимизации, то необходимо время на создание физической новой страницы, ее оптимизации и переобход поисковыми роботами. В случае с контекстной рекламой специалисту также требуется время на подготовку рекламных материалов и запуск рекламной кампании. В нашем случае с подарками на 8 марта работа по оптимизации должна была начаться не позднее начала февраля. Итак, мы рассмотрели с вами пример анализа сезонного праздничного запроса. Однако ситуация с праздниками в принципе понятна, и предсказуемая, но есть и отдельные сезонные направления, по которым продвигаются целые сайты. Например, сайт по продаже лыж или коньков. Понятно, что данные товары не будут пользоваться особой популярностью летом либо весной, и неизбежна большая потеря доли трафика в летний период. Поэтому очень важно подготовить ваш сайт к зимнему периоду уже в летнее время. Данная оптимизация отлично подходит не только интернет-магазинам, но также она подходит и информационным ресурсам. И в обоих случаях рекомендуется создавать э, отдельные статические страницы в виде подборок товаров либо обзорных статей. Но в случае, если у вас на сайте уже имеются подходящая страница, то следует проводить их оптимизацию заранее. Также для усиления общей стратегии по продвижению вашего ресурса можно использовать различные инструменты интернет-маркетинга, например, использовать канал социальных сетей, либо email-рассылки, в которых также можно оповещать пользователя о ваших сезонных товарах. А какие вы используете способы сезонной оптимизации? Пишите в комментариях, подписывайтесь на канал. Всем пока!